явит себя, если вы разозлите его, называя его по имени. Понятно, ему сказали несколько раз, не, не, не надо говорить имя, имя призрака. И когда обнаружение пары, это не должно находиться в помещении, они будут стоять в помещении, и говорят имя призрака. А ну ты там какая-то блядь баба белая полметровая нахуй девушка убивает таблет. Алло! Тебя? Тебя убили что ли? Ты все блядь? Тогда уже ты понимаешь, что поздно, а потом уже понимаешь. Hey, всем привет, ребят, с вами Тимур Лайф, и сегодня мы смотрим записи купленного из новой игрушки под названием Пособие, то есть там про призраков, и короче там нашли некоторые смешные моменты из его стримов, которые он делал, да, погнали смотреть! Это я. Yeah. будет э, человек, которого, конечно же, нельзя называть. Э, платиновый мальчик Дангар. Yeah. Э, как его там еще называть-то? Yeah. Я думал, Дангар заорал, а это в песню. Oh. А это в песню вот. Ой. Oh. Oh. А где? Oh, что так к В темно темноте тоже? Да. Yeah. Может yeah. быть <laughs> мне тоже подсветку выключить? Может <laughs> <laughs> свет включить? Господи, <laughs> вот, смотри, я тоже в темноте <laughs> Страшно, Нормально. Смотри, короче, я вообще выключился, а чтобы не, не был видно на экране. Типа, так. знаешь, такое полное вовлечение? Пол Вот он на портрете, к поговори, поговори в портрет. Иди сюда, hey. вот, вот здесь портрет, говори ему в это погромче. Пол Гарсия, Пол Гарсия! Не, не работает. Пол Гарсия! Where you? Пол Гарсия! Зачем ты спрашиваешь, где он? Надо просто говорить. Пол Гарсия, I'm here. Кто ты? Аймхер! Хер ебать! Еще yeah. надо куда-то дышать ходить? Это что сейчас было? Это ты сказал? сказал? Э, вот это я. <laughs> да. Что ты сказал? Эй, вот это хуйню? Да. А как ты это делаешь? Гртово, uh -huh. вот так. Дышал ты Сащи. <laughs> нахуя <смех> <смех> А главное зачем? Рыгнул только что рядом кто-то. Нет, цвет пропал опять. Да, рыгнул только что рядом кто-то, говорит. Да, мне. блядь, свет пропал, я тебе говорю. Говори, Полгарсия. Ты где вообще? О! Тихо! Пол Все, у меня сейчас был один этот писк, по-моему, новый. Он вот здесь, вот где-то тут, на потолке. Блядь, ушел. Гарсия, вот здесь! Ты, ты, ты, ты что ли? Ты всегда Нормально. -то Пред тобой. пошел, нахуй. Ты <смех> походу. Да нет! Никто не Пол Гарсия, Ты где? Это какая увлекательная игра, я ебу. Ходить, блядь, по дому и страдать хуйню. Ну да. Это типа все, что ли? О, я что, меня не видно ни хуя? Смотри, я делаю профессиональный этот какой, блядь. Опа, нахуй! Профессиональный микрофон надеваю, который от VR. Так, это делает. Тихо, тихо, тихо, тихо! Я его вижу! Вижу, блядь, его! Он стоит в коридоре! Вот он! Эй, Ой, ты газ! Бежал, ебаный, да? Стоял, прикинь, на меня осмотрел, извращенец боссаной, блядь. Ой, говна, кусок ебучего, ясно, понятно, Так, смотри, я выхожу из игры. Так, ничего палевого не показывается, нет? Это хорошо. Гива Саенс. Показал секретные игры, прикинь. Я пока ничего не слышу, если что. А, да, Короче, пока у меня не слышит, а, в чатике. Есть шикарный твич-канал под названием Данк. <свят> Что ты там смеешься? А не, ничего, все нормально. Give a science Ебучая тупая игра, give a science говорят тебе, блять, give us a sign. Алло, игра, иди нахуй. Give us a sign, говорю. Give us a sign. Так, ясно. <свят> а где <свят> опять? Смотрели, <свят> чтобы себе не болеть ничего. Give us a side! Give us a sign! Провозил блядь! Give us a sign, сука! Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Раз. Раз, раз, раз, раз, раз. Его почему-то не слышно, почему-то у меня. Дима, давай попробуем. О! О! О! Заработал! Заработал! Заработал! Бля! алло блять а... кровь из ушей да рада, да, рада. брось теперь у меня не работает да ё-моё сань сука черт ёбаный о вихертью, вихертью, они мне о, говорят поздравляю поздравляю, поздравляю, поздравляю так гива за да. запомни эту фразу так а давай обучение пройдем на не надо все мы уже все разобрались Сейчас все будет как надо все давай давай давай просто посмотрим давай я пошел в обучение сейчас гива нахуй later... nah, это обучение ебаной говно блять Give us a sign, give us, give us a, a sign. sign, give us, give us a, a sign. sign, give us a, a, sign. a sign. Не работает. Бля, бля, ебаный give us a sign. Прошел час, игра ну, так не начинается. Могу... А нам <laughs> груно начинать, <laughs> когда, не у, не начинает, начинает, не когда у нас ä, изучение английского языка идет. Give us a, a sign, sign. The sign. Так, give us a sign, give us a sign. Раз, два, говорю, говорю, говорю. Алло. Алло. Так, ну чё, пошли, все похуй. А я беру фонарь. С нами какой-то призрак Бетти Дэвис. буки Дэвис. Призрак явит себя, если вы разозлите его, называя его по имени. Бетти Дэвис, блядь! Ты где, сучка? Выходи! Бетти Дэвис! FBI! Open up там! Бетти Дэвис! Бетти Дэвис! Бетти Дэвис! Бетти Дэвис! Бетти. Дэвис! Бетти... Бетти Дэвис. Дэвис! Бетти Дэвис, блядь! Бля, ебать, бред, нахуй! Какая хуйта. Тут второй этаж есть, повторяю. Первый, первый, второй этаж есть. Пойдем, пойдем, пойдем. Бетти Дэвис, ты где, блядь? Да, да, месяцев, да, Беги оттуда! Стой, это, ставь камеру! Да куда на втором этаже тоже! Я убежал! <смех> <смех> Вернись, блядь! <смех> Вернись! Нам <надо смех> пар поставить! Подсвети, подсвети. Свечу, вот свечу! Сюда да и, вот, вот! Да тут Бля, тут пар идет! Пар идет! На, тумбочку, подсвети, на <смех> Свечу! Yeah. Да, кстати, подожди, у меня же есть датчик uh -huh. этой хуеты. У меня есть датчик хуеты. Давай, давай, юзай его. Давай. А ты что, блядь, со мной не пойдешь? Засрал. я за камеру смотрю, у меня любопытно, ты можешь нам в этом Вот я, смотри. Бетти Дэвис, мы должны уйти. Бетти Дэвис, where you? Где ты, Бетти Дэвис, блядь? Ты зачем говоришь в рабочую рацию, надо же в В говорить. Ты живой? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там пизда! Она пролетела сейчас! Она дала знак, Она дала! Уходи! Она дала! <брос mud> я, <с Para ry -4> я давно в фургоне сижу, ли там делать-то? Я нашел ее на камере, она пролетела! Она дала знак! что за знак-то, а! Ну почитай, она там записку оставила! По-русски! <связывая> а -а -а! Бетти Дэвис, я разобью тебе ебало Бетти <связывая> Дэвис, ты здесь? Ааа, а -а -а, нихуя она <связывая> дверь. Так открой ее, ты чё <связывая> Она <связывая> же откроется Так от зайди, я открыл тебе дверь-то Так я открыл тебе ты че, блять? Ты вот стоишь у меня, алло. Наебчик, блядь. Чего огородит, блять. Тихо, заиграл у меня, смотри, опять ими пыми. Бетти Дэвис! Бетти Дэвис! Бетти Дэвис! Бетти Дэвис! Ты дружелюбная! Блять, ему сказали 40 раз. Не называй ты ебаный в рот, имя призрака. Какого Ты хуя? Чё, ебанутая, она тебе написала хуйня. Дай, дай, блядь, даже бедер уже бедер сказал, бедер умри бедер уже наконец с этим. Ааа! Блять! Она бежит! А! Она рядом а! беги, с тобой! Беги. Она рядом с тобой! Рядом а! с тобой! Беги! Беги! Благовонь надо нажать! Вот она, ебанутая, стоит! Ты жив? Ты где? <связать> что с тобой? Алло, тебя, <связать> <связать> тебя убили что ли? <связать> Ты ч, <чё>, блядь? <связать> Ебать его убили Иди нахуй <связать> Я ебал <связать> Тебя убили, блядь <связать> Включи Discord, нахуй <связать> Пиздец Тимплей по спасению нашего мира я на тебя посмотрел, выбежал из дома и вышел из игры нахуй. Сду, а что ты вышел из игры а? Я чё, ебанутый, там какая-то, блядь, баба белая, полуметровая <с нахуй <с вызывает, блядь. блядь. Более-менее все стало понятно, сейчас нужно найти комнату ниже нуля. И... Да ничего не стало понятно, ему сказали несколько раз, не, не, не надо говорить имя, имя призрака, и когда обнаружение пары, это не должны находиться в помещении. Они, блядь, стоят в помещении и говорят имя призрака. Блядь грязную дверь в раковине. Блин. Чарльз, а Мурс, сука, отвечай, собака ты сутул, я найду тебя, БЛЯДЬ и закопаю в пылесос. Мы сейчас денег. Ну, Она и... стоит на улице? Чего? Блядь, ты? Ну, хотя это похоже на скример. Пизды, да. да я думала, она стоит на улице. Дженнифер Вильямс. О, написал, У умри, умри, умри. Умри, умри, писал. умри. Все, а, нет, сфоткать, сфоткать надо. Сфоткать? У меня нет камеры. У меня есть. Иди фоткай. Иди сфоткай. Иди, иди, фоткай, иди. Блин. Ты куда? Это что сейчас было? Так она заперла, походу. Пизда, нас заперли! Иди сюда! убила. Блять, она взяла меня, взяла меня, взяла меня! Нет, нет! И что мне делать теперь? Бля, подбери, подбери предметы, которые мы купили. Фонарь я подбери. Еще да <с подбери предмет, я за тобой иду. А, давай, короче, похож, я буду. А, подожди, я же ее, наверное, буду видеть сейчас, если я в призрачном состоянии. Говори, иди сюда. Да куда ты пошел? Да иди сюда! Иди сюда! Надо проверить теорию! Ты че? Да нет никого! Да нету никого! Я тебе серьезно говорю, иди сюда. Не бойся! Тихо! Вернись! Да сейчас я скинул фотоаппарат, чтобы снимок. На второй этаж? Ты куда поехал? Да ну жопа. Я, говорит, сейчас фотоаппарат положу. Каждый человек изучающий паранормальные да, активности. Прекрасно. Прям копия. Заебись ты посмотрел фотографии. 20 долларов! Уловка. <связь> <связь> а, фотография пять долларов. <связь> Нечестно, нихуя. Так, я пошел за фотиком. Каким фу- а -а -а! Что? Подожди, давай вместе пойдем за фотиком! <связь> Ебал я в тут один стоять. <связь> пошел я, говорит, за фотиком. Это демон. <связь> И уехал, блять. Магитетик, <Придительный, связь> но <связь> жестокий призрак, который будет атаковать Стоп, а всех без фотик, разбора. Дим? Он у меня. Блин, так четко. Я что-то и забыл. Так, всю камеру поставил. Дай нам знак, Патрисия Вилс. Блядь, дала! Пизда, она стояла прямо передо мной. А ты сфокол? Ахует! Она появилась, мне в ухо поорала. Блять! Опять сзади! Сзади она! МП! Пять, Валим, валим, валим, валим! Тихо, тихо, тихо. Валим, валим, валим. Спокойно, аккуратно. Блять, она орала мне в ухо! Она в мне заорала, блять. Давай, давай, давай, иди туда. Соицидник. <связать> блядь, а камеру-то мы не посмотрели. Может, огонёк нужно было посмотреть? Больше, ну, пойду, давай, сходи. Здесь я сейчас пойду. Нихуя, я вот не буду сходить. <связать> она какая-то неадекватная, блядь. Док поднялась, поднялась О, активность поднялась! поднялась активность. Поговори со мной! Вот она пошла! Куда пошла, блядь? Вернулась, нахуй, быстро сюда! А! Что такое? Бля, ну нахуй, страшно, бля. Как эти руки близко появляются, я епум, нахуй. а там уже ты понимаешь, что поздно, а потом уже понимаешь, что пизда, и там уже все пизда. Ху, бля, иди сфоткай труп, нахуй, денег заработаешь хотя бы. Здесь прям на кухне прям лежу, красивый, блядь. Все, давайте на этом заканчивать. Всем спасибо, кто был. Сейчас я на стрим Все. Ну такой прикольный сегодня был. Не так уж смешно, но прикольный, блядь. Блять, ну Куплинов это ужас. Так тупить только Куплинов мог. Прям ужас. Ладно. Короче, кому если выпуск сегодня понравился, либо не понравился, ставьте лайк вверх, все равно просто подписывайтесь на канал и ставьте на колокольчик. С вами был Тибурлайв. Всем удачи и пока-пока.